Работала я в автотранспортном, после сандала, воспитателем в общежитии. У меня же, не Жебелев тогда, другой был до вопрос, а, -а, -а. а Жебелев был заучен. Сижу в воспитательской комнатке, свою смену, заходит мужчина, бородатый, такой мощный, косая, сажень в плечах. Здравствуйте, Любовь Ивановна, я так сила. себе, нифига себе, кто-то такой. Вы меня не узнаете? Я говорю, нет. Ну, посмотрите хорошо на меня, Любовь Ивановна. Я так сижу, такая щупенькая, маленькая, худенькая. Такая все, знаешь, в 90-х годах было вообще там смерть, мухом. Ну и это, Олеж да с комсомольца. Ну, чиник, наверное, говорю, какой-то мой. Да я Веня. Я говорю, выгузов! Она говорит, да! Я говорит, вас еле-еле нашел. Говорит, я весь кунгур перерыл, узнал, что вы сюда обратно вернулись. Я говорю, специально вас нашел и к вам пришел. Представляешь? Вы, говорит, в моей жизни перевернули все с ног на голову. Я говорю, здрасте, когда это дело было-то? А дело, а помните, говорит, тот случай? И рассказывает. Я иду в садик мимо его дома. А там он жил в таком двухэтажном домике, деревянный, вот как у нас вот на нефтебазе, да где стоят, двухэтажные. И ревет. Слёня, саплян, крупненький такой был, датенький. Вот. Чего, Венька, ты ревешь? Меня, боюсь, домой идти, папка побьет. Он пьяный. Я говорю, боюсь, я загулялся. Школа-то в два часа закончится, а время-то шесть уже. Я домой иду зима, он где-то на горке накатался, весьма Я говорю, ладно, Веня, пойдем, я тебя это отмажу сейчас. Заходим. Папа там такой, ну ты хорошо, я говорю, пойми отчество его, говорю, здравствуйте, ваш Вене такой хороший мальчик, я его, правда, тут задержала немножечко в школе, он мне помогал там то-то, то-то украшать, плакаты, вы знаете, какой у вас сын, Ой, замечательный сын, мне такого сына. Вы уж его, пожалуйста, не ругайте. Ладно, не буду. У меня, говорит, с той поры отношения с отцом вообще поменялись. Видите, надо было похвалить при Да, да. Прежде чем, если хочешь нажить врага, скажи матери, что у нее ребенок плохой. Все. Если хочешь нажить врага, скажи, что вы там кавказская национальность, либо какой-то там дебилы или все такие. Эта война будет до седьмого колена. А хочешь найти друга, скажи матери, самой последней бомжихи, что твой сын самый лучший, он и правда самый лучший для нее. В нем правда есть какая-то изуминка, но не видит ее никто, но она есть, как жемчужина в раковине. Хорош выступать, Любаня.